Знакомьтесь, это Петя. Ему предстоит насыщенный день. Он заваривает кофе, берет в руки смартфон и ставит задачи по текущему проекту своей команде. В полдень у Пети встреча с партнером в кофейне в центре. Не теряя времени, он узнает количество свободных столиков и заказывает один из них. Теперь пора собираться. Петя включает любимую музыку и начинает собирать сумку. По дороге Петя смотрит последние новости, проверяет погоду и читает пару интересных статей. Петя доволен, утро только началось, а много дел уже сделано. Знаете, что их объединяет? Петя не то, что не выпускал из рук телефон, он даже не менял приложение. Все дела Петя сделал, не выходя из любимого мессенджера. Как такое возможно? Петя использовал чат-боты. Чат-бот это умная программа, которая живет в мессенджере и выполняет абсолютно разные функции. Петя владеет сетью Кофеин и его давно не оставляет мысль обзавестись чат-ботом, потому что он узнал, что мобильный трафик в интернете уже обогнал дескопный на 3%. Все наши дела и развлечения умещаются в смартфоне, а чат-бот – отличная альтернатива мобильному приложению. Мессенджеры уверенно обгоняют даже сверхпопулярные социальные сети. Сначала мы перестали звонить и перешли на текстовое общение. 55% пользователей смартфонов предпочитают набирать сообщения. Из них 27% постоянно используют мгновенные сообщения, которые гораздо удобнее работают в мессенджере. И Мы перестали ставить приложения, ведь они занимают память, не вовремя обновляются и не грузится с медленным интернетом. Петя очень хочет свой чат-бот и готов заплатить за его создание, и это реальный шанс одним из первых начать свой бизнес в высокотехнологичной ниши. Современные чат-боты умеют почти все – оформлять заказы и совершать покупки, читать новости, ставить задачи проектным командам, работать со службами поддержки, совершать финансовые операции, получать доступ к информации, сводкам новостей, погоде, книгам и другим материалам. Успейте поймать волну новых возможностей и получить своих клиентов, пока конкуренты. не не опередили вас